Состав МАКС Гидравлика предназначен для восстановления рабочих характеристик и продления ресурса гидравлических систем, автотранспортной и специальной техники. Этот трибосостав состав создает условия, при которых на поверхностях трения возникает защитный металлический слой с особой структурой. Этот слой частично восстанавливает размеры и геометрию изношенных деталей, оптимизирует зазоры в парах трения, удерживает большее количество масла на поверхностях деталей. Защитный слой значительно снижает интенсивность изнашивания наиболее нагруженных деталей трения, которые и определяют ресурс гидравлической системы. Состав позволяет восстановить давление гидравлики до номинальных значений, оптимизировать и уплотнить зазоры в насосе гидросистемы, восстановить герметичность сальниковых уплотнителей и механизмов, увеличить ресурс системы гидравлики в полтора-два раза. Ускорить процесс обкатки системы гидравлики, в том числе после капитального ремонта. Сразу после обработки агрегата им можно пользоваться в обычном режиме. Рекомендуется применять состав МАКС гидравлика после каждой смены гидравлической жидкости. Подробности на сайте и в упаковке.